Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале SmartWatch, канал только о смарт-часах. Сегодня у нас подарок от Венской студии от Томаса специально для канала SmartWatch Циферблат. Для таких часов, как Girus 2, Girus 3, дальше Galaxy Watch, Galaxy Watch Active и Galaxy Watch Active 2, а также Galaxy Watch 3. Другими словами, все часы Samsung на Tizen OS. Циферблатик. Вот так на данном циферблатике выглядит режим аут или экран всегда включен. Смотрим. Красотища. Но это, дорогие друзья, еще не все. Если вы увидите, какой он на самом деле сам. Сейчас я выключу режим аут и мы с вами повнимательнее данный циферблатик рассмотрим. Как и полагается, у них всегда все там светится, моргает, сверкает. Как мы видим, человечек движется. Здесь калории. Все это, естественно, показано. Дальше у нас есть также цифровое еще время. Помимо аналогового со секундной стрелочки, которая движется как на механических часах, здесь у нас с вами заряд батареечки. Здесь у нас с вами пульс показан. Здесь у нас с вами э, число месяца, день недели. Причем день недели показано здесь числом и вот здесь а, еще по-английски, как вы видите. да Далее месяц и год. Февраль и цифровой год и дальше февраль еще по-английски. Здесь у нас есть ТАП-зоны, уже встроенные. Если мы нажмем на эту таб зону у нас, пожалуйста, Samsung здоровье вылетает с этой стороны. Нажимаем. Здесь у нас звоночки. Далее здесь кастомизированное. Можно выбрать, допустим, будильничек. И с этой стороны захотите что-то выбрать, ну, допустим, галерею. Для того, чтобы потом перенастроить это дело, нужно просто будет дважды нажать на эту точку. И выбрать что-то другое, что вас интересует. Здесь же у нас еще, дорогие друзья, помимо того, что... Есть вот эти окошечки, а внизу, как видите, написано «Венская студия». В самом низу, вот здесь, видите. Ну и теперь окошечки. Они все меняют цвет по одному касанию. Раз. Здесь тоже. И вверху основной фон циферблата также меняется. Цветовые точки говорят о том, какие цвета у нас здесь присутствуют. Вот такой, дорогие друзья, шикарненький циферблатик от Томаса Венской студии. Поэтому проходите, скачивайте. Кар картиночка, как всегда, просто в шикарнейшем качестве. Действительно шикарное качество. Я думаю, что вам это понравится. Вам же напоминаю, что вы были на канале SmartWatch. Подписывайтесь на канал, делитесь видео с своими друзьями в социальных сетях. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Пока.